Всем привет зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2 of Liberty. крылья Свободы. Пока что этими крыльями Свободы и не пахнет, у нас ожесточенная борьба на чаре, и видимо вот-вот настанет конец окончания этой жестокой войны против зергов. Мы должны выполнить следующее задание, чрево Чудовище.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 Нам нужно разобраться с червями перед тем, как лезть в главный улей. Постоянно прущие из-под земли зерги могут нанести вред нашему здоровью и благополучию. Хм. Если заложить взрывчатку в нужных местах, то можно затопить их тоннели лавой. Что скажете, генерал? Опасно, но может сработать. Меня гораздо больше беспокоят летающие зерги. Даже если нам удастся продвинуться вперед, они задавят всю поддержку с воздуха. И наша атака захлебнется. Есть предложение? По данным разведки, основная часть гнезд летающих зергов расположена на платформе на низкой орбите. Разнесем платформу, воздух будет наш. Тогда почему бы не вдарить по ней ядерной боеголовкой? Гнезда находятся глубоко в платформе, бомбардировка их не затронет. Нужно будет высадиться на платформе и зачистить ее шаг за шагом. Выбор за тобой, Рейн. Так, а, это мы должны сейчас еще сделать. Один только выбор у нас. Ну-ка, подожди, давайте я прочитаю. Возглавить небольшой элитный отряд, который очистит тоннели Чара от Червей Нидусова. В случае нашего успеха Черви не будут участвовать в решающей битве с Керриган. Уничтожить орбитальную платформу, которая служит рассадником муталистов и хозяев стая. В случае успеха муталистов и хозяев стая не будут участвовать в решающей битве с Керриган. Ну, я так понимаю, если мы уничтожаем вместе с муталистами, должны и... исчезнуть и бруды. Да, или как называется, я забыл, эти юниты, которые, как сказать, следующий шаг развития муталисков. Наверное, да, скорее всего, имеется в виду еще и это. М -м, но если мы нейтрализуем воздушных зергов, это будет очень большой плюс, потому что, хотя это, как еще сказать, большой плюс. М -м, не знаю, но черви конечно, тоже неприятная вещь. Он может появиться прямо на нашей базе, я так предполагаю, потому что ну не зря же мы уничтожаем Червенидус. Если бы они появлялись просто перед моими юнитами, которые защищают базу, тогда это было бы глупо. А если они будут появляться прямо на базе, ну это очень будет плохо для меня, конечно же, с моим великолепным макроконтролем, ну то есть нулевым можно так его назвать. Ха, даже не знаю, даже не знаю, хм в принципе, воздушные зерги очень тоже все плохо будет с ними, если мы их не будем убивать. Они могут спокойно просто влетать. Хоть... Ну да, у меня турели мои плохо еще прокачаны, к тому же наземные турели, да, ракетные. Они очень фигово будут уничтожать их. Да, при этом бруды тоже очень плохо тем, что они могут с расстояния выкидывать своих вот этих... Как сказать, детеныши, я не знаю, как их правильно назвать. Вот этих твари мелких, которые летят к моим юнитам и начинают их мочить. Я думаю, что лучше уничтожить воздушные. Потому что наземные вот эти вот нидусы, все-таки как-то можно с ними справиться. А вот с муталисками и хозяинами стаи очень будет больно воевать. У меня, потому что против воздуха очень фиговые юниты имеются. К тому же ракетные турели не прокачаны до конца, а прокачать я их больше не буду иметь возможности. Так что атакуем, давайте-ка платформу. Если черви Нидуса полезут из-под земли, мы с ними справимся. Но без поддержки с воздуха нам крышка. Нужно зачистить платформу. То есть мы спустились сюда только затем, чтобы тут же улететь обратно? Хотел бы я полететь с вами. Расстави их, Рейнард. Гнезда летающих зергов расположены на этой старой орбитальной платформе. По сути, она состоит из нескольких небольших платформ, вращающихся вокруг астероида по устойчивой орбите. Гнезда расположены слишком глубоко. Бомбардировка их не уничтожит. Но и полная зачистка обойдется нам слишком дорого. Что держит платформу на орбите? У нее есть система искусственной гравитации? Так точно. Судя по термическим снимкам, платформы излучают тепло. Температура внутри платформ контролируется с помощью башен системы охлаждения. Они все еще функционируют, несмотря на присутствие зергов. Прекрасно. Вот вам и решение, генерал. Нужно уничтожить башни во всех этих Реакторы перегреются, и нам даже не придется морать о зергов руки. Отличный план. Ты упустил свой шанс, Рейнер. Из тебя мог бы выйти непревзойденный офицер. Думаю, что я как раз на своем месте, генерал. Ладно, пора. Оружие на платформу. Керриган не даст нам второго шанса. А зачем морать руки о платформу, я не понимаю. Мы же можем сбросить ядерки, когда этого подчеркнул прямо Тайкус. Просто скинуть ядерки на эти генераторы, и все, и ГГ будет для зергов. Даже не обязательно уничтожать их, эти гнезда, и зачем вообще туда лететь, умирать, я не понимаю. Ну, ладно, это, конечно, немножко глупая логика. Пользуйтесь слабостью противника. Если у него слабая противовоздушная оборона, используйте авиацию. Если нет детекторов, атакуйте за маскаронными войсками. Ну, логично. Так, кстати, тут у нас снова надо будет все... Да, снова обустраивать базу, снова заниматься всеми моими любимыми вещами, в кавычках. Так, нет, подождите-ка. Я, видимо, сейчас буду заниматься своим любимым делом. Когда взорвем башни, платформа превратятся в пыль. И всему живому на них придет конец. Происходит. Ой, Тайкусь, не волнуйся, братьюня. Сейчас мы все исправим. Сделаем так, чтобы зергов вообще там не осталось. У меня есть один батлкрузер. Все, что мне нужно, мне нужно всего парочку Пристройка. таких штук. И я Совершенно. тогда превращу их в фарш. Готов. Давайте поставим еще и... Блин, виспена Это очень мало. Давайте виспена побольше. Мне нужно сейчас еще улучшение для моих воздушных войск. И тогда можно будет, в принципе, начать. Начать нападение. По полной программе. Давайте. Пока что строим здание. Еще один арсенал сразу же установлен. Два улучшения одновременно будем делать. А тут, кстати, можно пройти, да, пешочком? Я немножко, наверное, погорячился. Я немножко погорячился, но в принципе все равно мне надо арсенал. И в принципе у меня все равно нужны научные суда, так что в принципе все нормально. Тут, правда, я немножко погорячился, да, то что сломал реактор, потом снова решил поставить его. Так, можно укрепить, наверное, немножко базу будет потом. Но вот именно что потом. Сначала надо все-таки закончиться со всем остальным. Вооружение все-таки наземное будем делать техники. Да, я постараюсь выиграть торами, потому что у них же есть возможность восстанавливаться, которую пока я, к сожалению, ни разу не юзал. Так. Ага, вот эти зельбы срали. Пристройка завершена. Так, ну а? сейчас пока еще что не рано. Происходит? Торов элитных у меня нету, да? SM К сожалению, готов! тут вообще, видимо, не было торов даже. В принципе, возможность поставить, так что будем ограничиваться только батл-крузером. Нет, наверное, хватит уже, хотя можно еще поставить. А, слушайте, тут же тоже проход-то есть, блин. Ну, ставьте по два бункера, короче. Ставьте по два бункера. Можно просветить, кстати, что там у них вообще за войска. Но у них тут воздушных очень много, поэтому правильно то, что я решил пойти в Торов. Мне так кажется. Конечно, пока мы не поиграем с ними, я это точно не узнаю. Так, давайте поставим еще и здесь генератор. А? Чего пугает? Угу. Поставим здесь всякие улучшения. Здания Окей. оборонительные. Угу. Давайте здесь тоже. Их так, укрепляемся. Уплотняемся, укрепляемся. Еще одного Тора вызываем. Хотя нет. Нет, мне надо сейчас улучшение будет сделать для земли. Уже тут. Так, отлично. Первый Тор у нас есть. Давайте-ка еще мариков будем делать. Улучшение завершено. Хорош. Так, ты здесь оставайся, парниша. Будешь мне восстанавливать, если что, мои здания. Что так, вы тоже ставьте. Да, ребята, это было очень опасно. Хочу сказать. Посылаем давайте еще сюда два отряда. Так, ну, боевых псов можно тоже вызвать, в принципе, потому что у меня всего дофига сейчас. Давайте. Вызываем Джексона. Так. Вызывали? Ну, отлично. Так, так, так. Тут есть, я смотрю, у них заводы по добыче, поэтому я давайте атаковать пушка. в первую очередь их. У меня уже пушка. Так, что так. Тут, кстати, выходите, ребята. Вы сюда идите. Вот это у меня как раз таки дивизия. Вот это войско как раз таки у меня и пойдет в атаку. Так, блин. Нет. Да блин, нет. Видеосвязь устану. Что? Где тут ра? Да, командир? Хм. Да ё-моё. Сохранись давайте, когда всякий пожарный. А... У меня просто темно, блин, я не совсем понимаю, где находятся какие кнопки. Так, придется светить. Здравствуйте, командир. Что такое? Месторождение минералов выработано. так -с. Ну все. Ну? Теперь можно двигать. Приказы будут? Улучшение. Давайте все в атаку. Улучшение. Зип-база атакована. Дороги. Дороги. Блин, он все равно его добил, вот дерьмо Супен сим Видеосвязь установлена Приказывайте Так, давайте нам два тура сейчас пригодятся. Двигайте туда. Да блин, отойдите, рабочий. Давай, удиви меня. Их Выкладывай... Так, иди-ка сюда. Вы иди-ка, идите-ка сюда. все переходим туда Ага, блин вот чем прикол тут нам детектор мне прислать а нет тут не было никакого клипа она может тут крип был протянут поэтому пришлось бы нам все равно так или иначе присылать Страшно. туда такого-нибудь рейвана но нет не понадобилось такого делать Так, что тут у нас есть? Кстати, у меня же там улучшение, блин За, Немножко, да, застопорились Давайте делаем дальше Так, готовы. Входы в шахты что он имеет в виду? Я не понял. Ух, сколько вас понабежало, ребятишки? Идите-ка сюда. До свидания. И, кстати, нам, видимо, придется еще как-то, блин, отсюда уходить. А, точнее, как-то пересылать мои войска. Даже не знаю, как это делать будем. Потому что надо будет, видимо, сейчас нанимать еще и медиваки мои, не так нелюбимые мною в этой компании, конечно же. Потому что они, блин, тут только могут переносить разве что войска. Блин. До свидания Готово. Уходим. а нет тут можно ходить отлично тогда отлично тогда Что? это великолепно можно пройтись и забрать все ресурсы которые здесь есть Что как самочувствие? Так. тогда нам не нужны угу. Давайте-ка вызовем танки и еще вызовем этих парнейшек. Как это она от атаки с воздуха защищена? А как мне туда попасть? А, можно по земле пройти, ну окей. По земле у меня наоборот как раз таки сейчас войска и будет постепенно уходить на землю. Эм, так, Окей, они пройти не могут, да? Или они по друг другу мешают? <laughs> они друг другу мешают, никто не хочет освободить место. <laughs> Забавно, парни. Так, забираем, давайте-ка здесь минералы. От атаки войск. Хо -хо. Yes, Ребята, но ну вы, конечно, я смотрю, жесткие фантазеры, потому что придумать, чтобы там от земли, а там от воздуха, это, конечно, that's великолепная that's совершенно... просто логика. Я не знаю, кто сооружал вашу защиту, но он был просто гениальным, похоже. Думаю, что там нападут со земли, а там с воздуха. Ну давайте в атаку, ребята. Мочим этих ублюдков. А мне пофиг абсолютно. Так, где у меня научные суда? А, тут еще и есть вон что. Так, давайте-ка сюда танчики поставим. Так, нет, этих я еще не выделю или выделил? А, выделил, они просто пройти наверное не могут. Да, они пройти не могут у меня. Кто там стреляет? Мне? Спорки что ли? Да уйдите отсюда, черт возьми. Ах, и мы не можем все равно пройти, блин. Ломать туда бункер. Да, блин. Что такое? Давайте все сюда. Спинат, видите, М -м тут у нас от земли нам сказали, да? А там от воздуха. Ну давайте тогда сюда двигаемся. Ой, блин, а тут базу сейчас мы, наверное, будем атаковать, да? Или они пройдут мимо, надеюсь. Они мимо проходят. Ну, окей тогда, ребят, идите. Идите туда, идите, пожалуйста. Я там только вас жду в гости. А, блин, сука, нет, они, блин, нашли эту базу. Сукины дети. Блин, жаль, нету вот этого возможности, чтобы они... минус одно научное судно не чтобы они короче Вызывали? так ладно чтобы они чтобы они They вот это все дело давайте-ка мы сейчас возьмем Дай -дай, плохо когда ты ночью играешь ну, прям реально плохо потому что нифига не видно где кнопки а я их пока еще не запомнил да и в принципе у меня не было такой цели запоминать где кнопки какие. Ладно, давайте двигаем по центру. В принципе, пока что здесь даже не должно быть никаких проблем. Может быть, батлы вызвать потом. Ну, давайте войсками переходим вот сюда. Потому что, судя по всему, они теперь будут здесь атаковать. Вообще, без проблем мои торы тут расправляются. Ну, это, видимо, опять-таки изи будет для меня. Потому что, ну, в принципе, здесь нет никаких проблем, когда у тебя уже такая мощная техника. Как Торы, как батлкрузеры, блин. Это просто жесть какая-то начинается. Так, там у меня, я так понимаю, уже все ресурсы вообще закончились, да. Так что можно даже и не вызывать никого. Там просто сейчас и так достаточно будет рабочих. Ну давайте сюда все, ребят Торгаемся в их личную зону, так назовем ее Опа, а тут у нас, кстати, проблемы Тут очень большие проблемы Что происходит? Блин, они прорвали А, это я же еще, тем более, один бункер снес, да вот в чем проблема. Так, моторы, вторгайтесь дальше. Я не знаю, там проблем у вас не должно быть, возникать. Так, если что, здесь давайте поставим парочку этих. Угу. Да, можно для воздушной техники тоже теперь сделать улучшение, потому что там раз уж по земле будем прислушиваться все-таки к этому, что не стоит такие войска держать там. I will be back. Давайте убиваем. А куда эти научные? Да здравствуйте, здравствуйте, я вас ждал. Давайте сюда. можно для Земли также сделать улучшение какие И вызовет, например, еще войска. Хотя, кстати, зря, наверное, это сделал. У меня все-таки минералы-то беспенки не бесконечны. Блин. Тут, кстати, скружи есть, вот это что самое интересное. А по-моему, в компании за Керриган скружи не дают. Насколько я помню. Или может дают. А может и дают. Я уже просто не помню. Банально, ай-яй-яй, скружи. больно скружи атакует. Короче, бомбите эту вот платформу сразу. Все конченые Уходите. Блин, тут один остался ну. Но... Фиг с ним. Пускай он останется, Кай как шеду, просто пища для них. У тебя, блин, осталось чинить. С переду... Клаза, блин, тоже зря я начал чинить. Опец, сколько веспена потерял. Да, немного я затупил. Вы только посмотрите на эту тварь. На ну, какую тварь? Все, вообще о чем? Ох, нифига. Внимание! Обнаружен неустановленный тип зерка, Крупнейший из всех известных экземпляров. Нифин ТТ себе. Черт! Только этого нам не хватало. Нужно прикончить это чудовище. Да. База атакована. Улучшение завершено. Так, давайте сейчас мы попытаемся его убить а на танке там делать вообще ничего Есть. так, давайте все туда а, викингов можно отправить блин, уже поздно так, а вот это скотина Добавись, Весо... свол... Ёбберный нихрена Ни хрена себе! Доктор, Капец, вот это живучая сволочь! Ну же, ну же, ну же, добивайте, добивайте, добивайте, добивайте! Отлично! Фух, блин нет <связь> нет. О, нет минус крейсер нет, нет Давай же. да уж это проблема не то слово очень жаль очень жаль просто три как жаль ладно давайте ставим синтез да. короче Сейчас еще одну базу установим здесь и будем добывать с двух баз. Я думаю, вот этой базе уже ну, мало что грозит. Она, в принципе, укреплена очень хорошо. Вот эту базу Ты надо сступаю. сейчас будет укреплять. Потому что, в принципе, я думаю, тоже ей будет мало что укреплять после того, как мы перейдем туда. Кому навешать. Давайте все сюда. Переезжайте. Переходите. Буду. Блин, ага. реально жаль так. Тут жирно оказался, Левиафан. Мне казалось, что, ну, изи катка будет для меня, оказалось. А не Недостаточная веспена. Нифига не изи катка. Даже жесткая очень катка. Говори громче! Куда стрелять? Да это по мне! Так, давайте ставим здесь танки. Давай, удиви меня! Так, вызываем сюда рабочих. Причем мне надо еще откуда-то сейчас их взять, блин. Видимо, придется нанимать все равно. Давайте все сюда. Пока что добываем минералы. Чисто. Блин, вообще абсолютно всех у меня выкосил. У нас осталось только три твора. Да, вот что называется. Понадеялся чисто на то, что, блин, справится. И... Мои войска. Кстати, сильно много нанимать-то не Попадать. надо. Судя по всему, можно будет отсюда просто перекинуть. Да, там уже все закончилось. А, ну тут еще можно добывать, да? Но тут все равно пока очень опасно, мы туда не будем дислоцироваться. Так, давайте сюда батлов, Два ботла уже могу вызвать. Веспен здесь кончился? Нет еще пока. А он пишет, сколько остался, Да, он пишет, сколько остался. Но, не, кстати, еще очень много. Я думал, что совсем мало. Не, еще много. Мне главное сейчас веспена, у меня минералов, сами видите, сколько. Нужно хоть жрать его там, ми эти минералы на обед, на завтрак и ужин. Ставьте здесь пока что Хотя, нет, нахрен, ставить здесь Это бессмысленно Сейчас мы закончим с этой точкой И просто там уже встроена. все равно никто нападать не будет Здравствуйте, командир. Так Так точно. Угу. Мне, кстати, улучшение нужно завершено. еще, видимо Один космопорт А, ну улучшение хотя завершено. Хотя мне вот тут сейчас надо еще улучшение будет делать Как раз и все уже вот весь виспин, который я добываю. Вдвойне быстрее. <соспешит> да, его оставим на земле. Так, давайте мне больше <соспешит> надо виспин. Поставь здесь парочку. Саплаев. Приказывать. Так, отлично. Ставим еще, давайте-ка, улучшения. И можно, кстати, проследить, что там вообще за войска. Ну да, там очень против земли хорошие ультралиски стоят, осмотрю. Можно залететь, в принципе, к тому же еще удачно так вот по этой траектории. Давайте, сейчас посмотрим. Так-с. здесь 3 -3. тоже саплай. Ага, они надвигаются. Давай-ка сюда. Ой-ой-ой, какая сейчас боль будет. Я думаю, мы даже тут зафейлим, видимо. Да, минус старт, без шансов. Короче, сюда, давайте-ка быстро. всех перебили. Поднимаем. А база атакована. Так, ну давайте поставим Мне в принципе еще пока нужен Здесь весь пен Вообще будем убивать сейчас Так, давайте, ставьте Весь пенчик Весь пенус Тут еще появился у них. этого должно быть достаточно более чем. Давайте. Приказывайте. Отлично. Так. Точно, сэр. Ну что тут у нас? Здравствуйте, командир. Отлично, атакуйте их. Всех убейте абсолютно. Да, я очень долго играю эту миссию, но я хочу прям по своего пройти Да давайте подлетим просто okay. да и Дальше уничтожим выделить. эту платформу. Уходите оттуда как можно скорее. Приступаю. Да, уже уходим. Так, ну что минералов у нас еще есть? Тут еще вот осталась одна база, но тут я смотрю очень много против воздуха у них, И против земли в принципе нет, тоже нет. достаточно. Хм. Ну, давайте вызовем еще Торов тогда. И всем сейчас попробуем туда навалиться прям по полной программе. Так точно, сэр. Уже в принципе должно этого хватать. Сейчас. Еще немного. Четко сработано, Рейнер. Жестко, жестко, но эффективно. Кстати, у меня, по-моему, у меня осталось, да, смерть на пороге. Давайте-ка сюда их вызовем. Отлично. Приказывайте. Здравствуйте, Так. Я Великие сколько у меня всего, Там блин, При... Здравствуйте, командир. Давайте сюда. С этими дети опять они нападают на нас. На так, Вы так, что так, ч? Хотите напасть? Хотите напасть? Так точно да равно погибли. Да -мо, хватит закрывать мои, блин, чинилки. Да блин. Вырубили двух ТОРов. Я думал, на самом деле, бесплатно они чинятся. Нифига они не бесплатно чинятся. Сволочи, обманули меня. Так, а тут еще Пишите. два тура. Приказывайте. Где там смерть на пороге? Когда на дело? А как же? Непременно. Принято. Нет ничего. Давай потом сюда. Не вопрос. Уже в пути. Требуются дополнительные хранилища. Блин, не хватает. Сверху есть романт. Здесь нельзя строить. Так, давайте сюда, все. Гейзер иссяк. Думаю, должно этого хватать. Нам надо тупо по сути пробиться и вот атаковать главное вот эту точку. Приступаю. Так, весь пеновый гейзер иссяк. Там тоже уже скоро иссякнет, наверное. Но... Научных судов у нас мало осталось. Что, пройдем Конечно. здесь? Давайте здесь пройдем. Точно, сэр. Угу. Тут, блин, еще оказывается вниз здесь надо слазить. А давайте напрямую. Блин. Ха -ха. У них оказывается энергия. А, или они не могут стрелять, пока они в защите, что ли. Или у них их, правда, не хватает, блин, у них энергии просто не хватает. Лох, да. Лохи, мои дела. Сейчас появится пушка. Готов, вверхи, Кажется, все. Эй, батлкрузеры уничтожили, скотины! Зачем их нанимал? За 25 минут. Ну, жесть. И за 25 минут сильно быстро, ребята. Что, я все прошел? Игру что ли? Эксперт мне Мне может быть такого. Наверняка еще есть какая-то заключительная миссия. Ну, дали достижение как будто уже за прохождение. А, ну я же прошел секретные миссии, Там 25 было написано. Точно. Так что вы снова на ногах, генерал. Посмотрим, надолго ли. <смех> Привез вам, парни, сувенирчик. Артефакт сделал восстановлен. Молю Бога, чтобы он сработал так, как мы рассчитываем. Уж лучше бы он сработал. Мне не улыбается рисковать жизнью из-за какой-то инопланетной хреновины. Верно, Тайкус. Но если бы я делал ставку только на артефакт, я бы столько не протянул. Мы в самом центре ада. И до сих пор живы только потому, что держимся друг друга. Не знаю, что вас вело. Слепая удача или храбрость в жизни не видел, чтобы паре Абутусов удавалось провернуть нечто подобное. Возможно, эта штука остановит королеву клинков. Но нам придется пролить немало пота и крови. После всего ада, через который мы прошли, я знаю одно. Мы можем положиться друг на друга и вместе добиться цели. Или погибнуть, если такова будет цена. что есть вещи, за которые стоит бороться. Кто этот был мистер Койтер? Я или точнее не мистер, да. другом там, короче, М. Койтер. Кто это был я не знаю. Даже интересно. Может быть в комментариях кто-то напишет. Может быть это отсылка к чему-то, но я честно говоря не знаю, к чему это отсылка, не понимаю по крайней мере. Напишите в комментариях, если вы понимаете о чем речь. У теперь великолепная пушка, я смотрю, вместо руки. Ну да. Видимо, Янц оказался гораздо более опасным, чем я предполагал. Я думаю, что он даже ничто ему не сделает, однако он его покалечил. Все эти годы Менск изображал тебя эдаким дьяволом во плоти. Но я видел, как ты рисковал жизнью ради людей, которые с удовольствием пришили бы тебя. Вашего императора давно пора поставить к стенке. Я просто хочу, чтобы люди жили свободно. Знаешь, Рейнер, когда выходишь на передовую плечом к плечу с незнакомым человеком, принимаешь на себя вражеский огонь, держишь позицию, тогда и выясняется, кто чего стоит. Для меня честь сражаться вместе с тобой. Я оценю это, генерал. Да, старый генерал. Уже, наверное, ему осталось недолго. В общем-то, в дальнейшем мы узнаем, что и вправду с недолго. Последний рывок. Ты готов? А то как же. Прикинь, саму королеву клинков завалил. В героях будем ходить. Старик Менгск у тебя еще прощения попросит. Давай сразу договоримся, Тайкус. Если Валериан прав и Керриган снова станет человеком, я увезу ее отсюда. Ты понял меня? Я понимаю тебя, Джимми Конечно, ты хочешь, чтобы она вернулась Но после всего, что она наворотила Скажем так Некоторые люди не заслуживают второго шанса Это уж мне судить хм. Так, в общем-то, не договорились с Тайкусом по поводу того, что дальше будет с Керриган Мы гонялись за кусками этого артефакта, а как собрали его, так места себе не нахожу. Отлично тебя понимаю. Смотрю на него и как будто слышу голоса. Скорей бы отделаться от этой штуки. Согласен. Однако сегодня этот артефакт важнейшее оружие во всей вселенной, и мы им воспользуемся. Как к нему еще инструкция прилагалась. А то еще совернем пространственно-временное континуум в бублик. Ну ты mm -hmm. загнул, Тайкус. Это ж тебе не научная фантастика. <связь> Интересная фраза последовала от него. Новости. Дамы и господа, сегодня канал ЮНН постигла тяжелая утрата. При скорбием сообщаю вам, что вчера вечером Донни Вермиллион поступил в Кархальский центр душевного здоровья. Причина его внезапного срыва не сны, но нам стало известно, что при поступлении в центр Донни был одет в одни носки. Он был вооружен манифестом императора Менгска и фунтом арахисового масла. Донни, мы все желаем вам скорейшего выздоровления. Тем временем место ведущего новостей займу я, Кейт Локвилл, специально для ЮНН. Забавно Так, ну ладно Что ж, я так понимаю, на этом все 10 тысяч кредитов, да, у нас на, на нашем счету, поэтому Деньги у меня Моя Не залеживают способности укрепилась, командир Рейнер. Пришла пора нанести решающий удар Используйте артефакт Чтобы нейтрализовать королеву клинков И положить конец этой кровавой войне ну, похоже, это последняя миссия. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи.